В эфире государственная телерадиокомпания «ЛТР» информационно-аналитическая программа «Итоги недели». В студии Тимур Тимир Галяев. Здравствуйте. Смотрите в первой части нашей программы. Один пояс, один путь. Президент Сорум Байджинбеков в Пекине принял участие в работе второго форума международного сотрудничества. Цифровой Кыргызстан. Вашая с участием главы государства прошел первый телекоммуникационный форум. Эпоха глобализации, в которой мы сегодня живем, открывает для всех стран мирового сообщества горизонты реального и взаимовыгодного сотрудничества. Все вовлечены в этот объективный процесс, и никто не может игнорировать его. Наоборот, он предоставляет возможность каждому государству нести свой вклад в него, сохраняя неповторимое лицо своего народа и созидая этот общий цивилизационный путь, который способен вывести человечество на новый совместный партнерский и мирный этап развития. Стремительное внедрение новейших современных технологий производства буквально с каждым днем становится доступным всем. А рынки из статистической формы превращаются в подвижные интернет-сети, охватывающие своей паутиной огромные пространства и проникающие во все континенты земного шара. При таком развитии, конечно же, разумнее использовать все интеграционные процессы в собственных национальных интересах, извлекая из них выгоду для стабильного роста как экономики государства в целом, так и в частности бизнес-сектора. Мировая экономика в связи с изменениями мирохозяйственной конъюнктуры и трансформацией международных отношений на нынешнем этапе нащупывает иные, чем прежде, инструменты для дальнейшего своего развития. И в этом ее новом пути крайне важным является расширение всевозможных коммуникаций, которые, несомненно, играют ключевую роль в расширении ассортимента и своевременной доставки различных товаров. Как известно, Китайская Народная Республика предложила мировому сообществу свой проект международного сотрудничества «Один пояс – один путь». Стратегия экономического развития этого проекта направлена на совершенствование и создание новых торговых путей, транспортных, а также экономических коридоров, связывающих огромное количество стран мира. Эта масштабная инициатива Китая расставляет новые акценты в развитии международных отношений – способствуя дальнейшему смещению центра тяжести мирового хозяйства и расширению межконтинентальных торговых потоков. На экономическое сотрудничество между странами Азии, Европы и Африки Китай готов вложить многомиллиардные финансовые средства. Эта инициатива Поднеместной имеет важное значение и для государств Евразийского экономического союза. Сопряжение инициативы Китая «Один пояс, один путь» с ЕАЭС обещает перспективные инфраструктурные проекты – в том числе создание транспортно-логистических центров и развитие ключевых транспортных узлов. Как известно, Кыргызстан, являющийся полноправным членом ЕАЭС, поддержал проект «Один пояс, один путь». Ведь для нас одним из ключевых вопросов является строительство железной дороги через территорию нашей страны. В эти дни с 25 по 27 апреля в Пекине проходит второй форум международного сотрудничества «Один пояс, один путь». В числе лидеров государств в Пекине с рабочим визитом находится и президент Кыргызстана Сором Байджимбеков. На полях форума проходят встречи главы государства с высшими лицами Китайской Народной Республики, руководителями ведущих компаний Поднебесной, намеренных развивать экономическое и инвестиционное сотрудничество с Кыргызстаном, с представителями научных кругов. Все подробности о рабочем визите главы государства в Китай расскажет Мадина Низамова. Вчера и сегодня все мировое внимание обращено на Пекин, где проходит второй форум «Один пояс, один путь». Мероприятие стало диалоговой площадкой для глав государств и правительств 37 стран, а также генерального секретаря ООН и главы Международного валютного фонда. В целом в китайскую столицу прибыли 5000 делегатов из 150 государств мира. Из них почти 400 человек – министры различных отраслей. На фоне пышно цветущих пион. Председатель Поднебесной Сид Цзиньпинь вместе с первой леди приветствовал высокопоставленных гостей, включая президента Сорунбая Джиенбекова. Концепция «Один пояс, один путь» – это международная инициатива Китая, направленная на создание глобальной инфраструктуры, когда новые торгово-транспортные коридоры объединят евразийский континент и не только. Планируется развитие сотрудничества на суше и на воде, снижение таможенных барьеров, взаимное инвестирование и в целом создание комфортных условий для более 60 стран – Центральной Азии, Европы и Африки. Как сообщил на открытии форума председатель Си Цзиньпинь. На сегодняшний день более сотни стран и международных организаций уже подписали с Китаем соглашение о совместной реализации инициативы «Один пояс, один путь». Китай и в дальнейшем будет только приветствовать участие всех желающих стран в данной инициативе. Мы планируем значительно увеличить импорт товаров и услуг. В дальнейшем мы готовы снижать тарифные ставки и дальше открывать рынок страны для высококачественных товаров со всего мира. Китай заинтересован в импорте сельскохозяйственной продукции, готовых товаров и услуг из-за рубежа. В рамках первой сессии форума выступили главы делегаций, президенты и премьер-министры России, Сингапура, Пакистана, Италии, Таиланда, Эфиопии, Венгрии, Греции и других стран. Выступление президента Сорунбая Джейнбекова состоялось сегодня на второй сессии форума. Она проходила в международном конференц-центре на озере Янцы в пригороде Пекина. Глава государства посвятил свое выступление теме укрепления взаимосвязи для поисков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 Как отметил Сорунбай Джиенбеков, Китай сделал реальные шаги для реализации идей общего процветания. Экономика Поднебесной переходит от ускоренного развития к высококачественному и является главным стабилизатором роста глобальной экономики. Кыргызстан всегда искренне радуется всем достижениям Китая, нашего доброго соседа, верного друга и стратегического партнера, подчеркнул президент. При поддержке Китая в Кыргызстане реализованы масштабные проекты,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 В стране проходит реконструкция транзитных автомобильных дорог, которую планируют завершить в 2022 году. Но основное это то, что Кыргызстан является центральным компонентом проекта строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. На полях форума Сорун Байдженбеков уже провел встречу с председателем китайской железнодорожной строительной корпорации China Railway и председателем правления компании China Road и обсудил вопросы реализации совместных проектов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 На сегодняшний день наша страна является членом такого интеграционного проекта, как Евразийский экономический союз. В прошлом году объемы внутрисоюзной торговли между Арменией, Беларусью, Казахстаном, Россией и Кыргызстаном превысили 40 миллиардов долларов. Эксперты называют это примером успешной интеграции. Вот и на форуме лидеры ЕАЭС присутствуют вместе. Президент России Владимир Путин отмечает, что концепция одного пояса, одного пути имеет много. Много общего с концепцией большого евразийского партнерства. Россия заинтересована в самом плотном взаимодействии со всеми евразийскими партнерами, на основе незыблемых принципов уважения суверенитета, прав и законных интересов каждого государства. И именно на таких принципах вместе с нашими партнерами Армении, Белоруссии, Казахстаном, Киргизией строим Евразийский экономический союз. Совсем скоро, 29 мая, Союзу исполнится пять лет. За это время в его рамках создан общий рынок, создаются условия для обеспечения свободы движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Формируются и единые рынки, а также цифровое пространство. Председатель сен говорил сейчас в своем выступлении о сопряжении его инициатив с другими инициативами подобного рода, и с объединениями, которые складываются на нашем огромном пространстве. Всего по программе форум состоит из трех сессий. Между сессиями у каждого президента индивидуальная рабочая программа. Сорунбай Джейнбеков уже провел ряд встреч. Первую с членом постоянного комитета политбюро ЦК КПК Ван Хунином. В беседе с главой государства Ван Хунин выразил благодарность Кыргызстану за поддержку. Инициатив Китая в рамках ШОС и по платформе «Один поезд» один путь. «Хотелось бы выразить вам благодарность за вклад в укрепление кыргызско-китайских отношений. В июне 2018 года вы совершили государственный визит в КНР и совместно с председателем Си Цзиньпинем вывели наши взаимоотношения на уровень всестороннего стратегического партнерства. В этом большая ваша заслуга, и мы это высоко ценим». В свою очередь Сорунбай Джиенбеков отметил высокий уровень организации пояса пути, который дал возможность не только обсудить дальнейшее развитие сотрудничества, но и провести очередные встречи с китайскими друзьями глава государства поблагодарил руководство китая за теплый прием уважаемый господин фанхуньюн я рад нашей первой встречи и прежде всего позвольте выразить вам искреннюю признательность вам нашим китайским друзьям за радушный прием и как всегда традиционное костя приемства наших друзей а вы правильно заметили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 Главы нескольких десятков государств, я так говорю, о большом авторитете наших друзей, нашего стратегического партнера Китайской Республики на международной арене. Глава государства поздравил руководство и народ Китайской Народной Республики с 70-летней годовщиной образования, которую наш стратегический партнер отпразднует в этом году. За прошедшие годы Китай достиг колоссальных успехов в своем социально-экономическом развитии, зарекомендовал себя в качестве надежного и ответственного партнера на международной арене, что и отметил Сорунбай Дженбеков. В Китай отмечал 40-летие проведения политики реформ и открытости, и мы знаем, за эти 40 лет руководство Китая, руководство коммунистической партии Китая и весь китайский народ своим упорным трудом достиг колоссальных успехов в своем развитии, в развитии в становлении и процветающего государства. Инициативу совместного изучения летописи китайских источников об истории кыргызов президент обсудил на встрече с учеными Китая. Историки отметили, что желают организовать в Бишкеке совместную научную конференцию и провести археологические исследования кыргызской письменности Саймалутаж и Балбалташ. Глава государства подчеркнул, что Кыргызстан окажет необходимое содействие ученым. В свою очередь, заместитель директора Исторического исследовательского института Общественной академии наук Китая Тянь Бо напомнил о визите китайских историков Кыргызстан в 2018 году, когда они приняли участие во всемирных играх кочевников и встретились с Сорунбаем Дженбековым. Тянь Бо отметил, что по итогам этой встречи началась активная совместная работа с Кыргызским фондом Мурас. Сейчас изучаются архивные документы, информация собирается воедино. Напомним, что глава государства поручил фонду Мурас продолжать сотрудничество с китайской стороной для проведения исследований источников, касающихся кыргызского народа. В январе этого года фонд и Китайский исторический исследовательский институт подписали соглашение о взаимном сотрудничестве. Бугачейн. Данное соглашение открывает возможности для регулярного обмена опытом между учеными Кыргызстана и Китайской Народной Республики, а также для организации совместных исследований, перевода и публикации найденных исторических материалов. Далее глава государства встретился с председателем правления компании CGI Ван Бинем. Данная корпорация заинтересована в реализации проекта в сельскохозяйственной сфере Кыргызстана. Компания ранее организовала визит в нашу республику для изучения вопросов реализации совместных проектов. Сорун Байдженбеков отметил, что Кыргызстан заинтересован в привлечении инвестиций в аграрный сектор и готов к сотрудничеству. Председатель правления компании CGI Ван Бин подчеркнул, что что представители компании убедились в привлекательности страны для реализации проектов и вложения инвестиций в сфере сельского хозяйства Кыргызстана. Завтра, 28 апреля, состоится встреча на высшем уровне. Сорунбай, Джейнбеков и Си Цзиньпинь определят кыргызско-китайскую повестку на ближайшие месяцы. С учетом того, что в июне в Бишкеке пройдет заседание глав государств членов ШОС. Завершится форум совместной церемонии посадки деревьев на территории, которая получила название «Оазис дружбы» и церемонии открытия международной садоводческой выставки, после чего Пекин проводит. Все официальные делегации. До следующей встречи. Мадина Низамова, Кайнар Ормонов и Ният Эргешева, ЛТР. Итоги недели. Переход на цифровую экономику, которая является системой экономических, социальных и культурных отношений, основанных на использовании цифровых информационно-коммуникационных технологий, для нашего государства, бизнеса и общественности должен стать приоритетным направлением. Ведь цифровые возможности сегодня имеют прямое влияние на эффективность, продуктивность и потенциал роста бизнеса в большинстве отраслей экономики, в которых принимают участие как малые компании, так и крупные игроки. Потенциал цифровизации отраслей огромен, и этот вопрос касается всех регионов нашей республики. В этой связи необходимо отметить, что цифровизация открывает принципиально новые возможности создания добавленной стоимости для всех отраслей и секторов экономики. Но самое главное, она закладывает надежный фундамент для будущего развития нашей страны. При внедрении цифровых технологий также очень важны, в частности, технологии связи, телекоммуникации и цифровой контент. Этому вопросу нынешняя власть придает особое значение. Подтверждением тому является проведение в начале этой недели первого телекоммуникационного форума «Цифровой Кыргызстан. Развитие регионов в Аше» с участием президента страны. Более 500 участников, в числе которых представителей государственных органов, депутатского корпуса, бизнес-сообществ, компаний-операторов связи, общественных объединений и международных организаций, рассмотрели реализацию государственных программ и реформ по цифровой трансформации, проблемы и перспективы развития отрасли связи как основы развития цифровой экономики в стране и другие важные для процесса цифровизации задачи. Выступая перед участниками, глава государства отметил, что в Кыргызстане 2019 объявлен годом развития регионов и цифровизации страны. Не отставая от других государств, мы должны построить современное общество и найти свое место в глобальной цифровой экономике. Перед нами стоит цель – вывести страну на передовое место в рейтинге по внедрению IT-технологий. В свою очередь, поддержку политики президента по цифровизации выразили представители крупнейших сотовых операторов. Тему продолжит Айтолком Сулпуева. Телефоны и гаджеты сегодня стали неотъемлемой частью жизни многих людей. Если раньше мобильными аппаратами пользовались только как средством связи, то сейчас смартфоны содержат в себе множество полезных функций. С помощью телефона теперь можно делать практически все, например, пополнить кладезь своих знаний, скачав электронную книгу или приложение по изучению языков. Также посредством электронного кошелька через смартфоны можно совершать всевозможные покупки, не тратя свое время на поиски нужной вещи в магазине. Еще очень полезная функция смартфона, через него можно оплатить коммунальные счета. Для Переоскорбекова телефон это не просто гаджет для развлечений связи, но и устройство, которое решает многие бытовые вопросы, такие как оплата коммунальных платежей, контракты и многое другое. Помогают и в этом деле приложения, которые создаются операторами связи. Я пользуюсь многими мобильными приложениями, через которые можно оплатить те или иные услуги, например, как коммунальные услуги, э, за свет, например. Э, так как я студентка, мне легко оплатить... Э, Получается, контракт э, за учебу с помощью именно таких приложений. Э, сейчас жизнь стала более легче, так как... Э...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 Операторы связи способны внести значительный вклад в развитие цифровизации. Об этом особо было подчеркнуто на первом телекоммуникационном форуме ВАШЕ, в котором приняли участие более 500 человек. Среди них были представители государственных органов, международных организаций, IT-специалисты, телекоммуникационный сектор. На данном форуме были представлены различные инициативы мобильных операторов. Это и электронная цифровая подпись, и бесконтактная касса, и получение квитанции удаленно, и электронные кошельки. Все это может дать хорошую основу для развития цифровизации и цифровой коммерции в нашей стране отметил руководитель Ассоциации операторов Кыргызстана. Нам очень приятно, что сами госорганы, муниципальные служащие, они заинтересованы в том, чтобы развивать это направление, телеком, цифровизацию. Был очень большой интерес со стороны и госорганов, правительства, и бизнес пришел с регионов. И наши операторы уже вышли в регион. Ассоциация Аше установила сервер, сервер – этот пилинг. То есть это весь, раньше такой сервер был только в Бишкеке, через него проходит весь кыргызстанский интернет-трафик. Он э, очень сильно сокращает сигнал. Раньше сигнал поднимался на спутник, опускался, проходило очень много времени, были какие-то задержки, это стоило очень много денег. А сейчас весь кыргызстанский интернет общается, операторы между собой общаются напрямую. Этот пилинг мы теперь установили дополнительно в Аше. И теперь ваши операторы могут оперативнее обмениваться. Это повлияет на ускорение сигнала, это повлияет на снижение стоимости. И в целом интернет будет развиваться быстрее. О важности сотрудничества с операторами связи высказался и глава государства. На прошедшем форуме Сауром Вайджиембеков особо подчеркнул важность роли операторов связи в процессе масштабной цифровой трансформации нашей страны. операторами о, саранда, интернет-трафик, алма-шобой, чаймахт, пункт, искэкирги, джуда. Бул джергалик, кампания, джанга, минку, исторга, жол джола, джола, джола, джола, джола, джола, джола, джола, джола, джола, джола, джола, джола, джола, джола, джола, джола, джола, Баски-Тирек Болсберетт, Терен и Милдет, Тернис Кашер, помните, что баски Пайда без бизнесменен, мемлекетно-ртасындахи ишелинді жена натижалы мемуллерді түзуге бағыт aldық.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 Вопрос цифровизации зависит не только от новых технологий и квалифицированных кадров. Большое влияние на процесс перехода на электронную систему оказывает и уровень интернетизации. В этой связи заметим, что по информации британской исследовательской компании Кабл.юг, Кыргызстан занимает второе место в мире и первое в СНГ по дешевизне интернета. Кроме того, среди рейтинга стран СНГ по охвату мобильным широкополосным интернетом 4G, наша страна занимает лидирующую позицию. Процентный показатели рейтинга выглядит следующим образом. Кыргызстан – 94%, Россия – 87%, Казахстан – 75%, Беларусь – 74%, Узбекистан – 50%. В настоящее время в Кыргызстане услуги 4G доступны практически во всех городах и районах центрах республики. Однако, несмотря на лидирующую позицию Кыргызстана по охвату интернетом среди стран СНГ, в нашей стране все еще остаются регионы, где сеть интернета и мобильной связи пока что отсутствует. По словам заместителя председателя Государственного комитета информационных технологий и связи, для проведения цифровых коммуникаций в каждую точку Кыргызстана в настоящее время проделывается большая работа. На сегодняшний день основные проблемы именно по... Частью предоставления услуг доступа в интернет является то, что сложный горный рельеф нашей страны позволяет применять более дешевые технологии при строительстве каналов связи до удаленных населенных пунктов. А для решения таких вопросов как раз и сейчас работаем, того, чтобы помочь нашим операторам связи решить эти вопросы. Ну, кроме этого, у нас сейчас утвержден проект Digital Casa для Центральной Азии и Южной Азии. На базе этого проекта будет как раз прокладываться волконаптические кабели до каждого населенного пункта по всей площаду. Как отмечают специалисты, цифровизация направлена на изменение и улучшение жизни населения. И именно уровень интернетизации играет в этом главную роль. В этом отношении проект digital Касса в региональном аспекте нацелен на улучшение пропускной способности сетей широкополосного доступа интернета в Кыргызстане, а также на создание региональной цифровой платформы. У нас поставлены стратегические цели по развитию цифровизации в нашей стране. Во главу угла мы ставим развитие цифровой инфраструктуры. Кроме того, в рамках программы Digital Cassa мы обследуем все участки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 В заключение отметим. По итогам прошедшего первого телекоммуникационного форума была подписана резолюция с предложениями по оптимизации процесса цифровизации и изменениям законодательства, которые позволяют упростить построение развитой цифровой экономики в Кыргызстане. Результаты цифровой трансформации страны должны стать заметны уже в ближайшие несколько лет. Согласно стратегии устойчивого развития Кыргызстана до 2040 года, цифровизация проникнет во все сферы развития общества без исключения. Айтол Кунсулпуева, доктор Бекулу, ЛТР. Итоги недели. В нашей стране через использование цифровых технологий сегодня появляется множество возможностей для улучшения качества предоставляемых услуг. В частности, это касается и сферы образования. Например, по проекту Умная школа можно добиться цифровизации основных процессов в учебном процессе. В его рамках вводится электронную очередь в образовательное учреждение, контроль над работой учителей и учебным процессом полностью цифровизирован. Подробнее на эту тему мы поговорим с заместителем министра образования и науки Кыргызской республики Кудаберди Коджубекова. Здравствуйте, Кудаберди Гопаралевич. Здравствуйте. Скажите, как и на каком этапе в настоящее время реализуется проект «Умная школа»? Спасибо. В рамках года, ну, как объявлен в этом году, годом, президентом «Год цифровизации и развития регионов». В рамках этих программ утверждены очень несколько национальных программ. И тут самый приоритетным считается именно проект «Умная школа». И в рамках этого проекта нами разрабатывается несколько информационных систем, с помощью которой как вы заметили, Первым делом у нас э, автоматизирован процесс э, электронной записи в школу. Э, на сегодняшний день у нас э, по городу Бишкек э, на первый класс, кто э, должен поступать в этом учебном году, в следующем учебном году, они э, все э, проходят через электронную э, заявку. Вот на сегодняшний, до 15 мая у нас по микроучасткам все это исполняется. И после 15 мая, до 15 августа, августа у нас будет по всем остальным школам, где, чтобы заполнить все школы именно вот через электронную заявку. Самая главная задача на сегодняшний день в рамках цифровизации школ, у нас 90% уже обеспечен все школы нашей республики интернетом. Следующая, следующая задача у нас была именно вот сначала создать Е-среду, то есть обеспечить компьютером, интернетом и так далее. И дальше у нас а, идет процесс и ученика, и а, учителя. А, это означает, что мы должны следующим этапом а, внести именно содержание образования, тоже а, цифровизацию. Это касается к электронным дневникам, электронные классные журналы. А, то есть вся работа учителя должна быть а, исполнена именно на компьютере, и автоматически мы все запросы должны получать, с этой э, системой. И следующий э, момент э, вот для этих наших учеников э, разработать разных электронных учебников. То есть, если у нас будет электронная среда, если наши учителя и школьники умеют пользоваться уже э, электронными ресурсами, то мы должны обеспечить следующим этапом всех электронных ресурсов. Это э, электронный портал э, заработал, э, которым может пользоваться любая школа. Есть специальный портал iBELIM, где вот эти для определенных классов от 5 до 9 класса все учебники в электронной форме уже вот на сайте готовые стоят. И также вот у нас есть на сегодняшний день правительственные программы, как вы знаете, вот в рамках программы «Тундук», «Открытое правительство». Все документы, которые Общественность должен быть открыто доступна, это мы подключаем к открытому доступу в рамках открытого правительства. Кроме того, все наши информации на сегодняшний день мы можем обмениваться уже между ведомствами через систему Тундек. Понятно. Но вот по поводу открытия инновационных школ в каждом регионе. Как ведется работа по вопросу разработки и утверждения специальной методики и в целом учебного стандарта? Ну, эти инновационные школы охвачены в наших, в основном, во всех регионах. И эти школы будут как бы служить для, ну, образцовая для этого региона. И для них созданы все условия в материально-техническом плане, и для них определенные стандарты все разрабатываются. И в рамках этих школ мы будем обучать всех остальных школ, которые в ближайших вот этих районах, и учеников и так далее. И эта инновационная школа будет для нас как бы методическим центром. Mm -hmm. Ну вот как вы отметили, что вот, в частности уроки по математике, информатике и иностранным языкам на дистантной основе, через инновационные школы будут доступны для всех остальных региональных школ. Вот об этом поподробнее расскажите, как это да. будет происходить. Это у нас работает сейчас институт повышения квалификации учителей при министерстве. Они разрабатывают именно дистанционные учебные модули для, преподав... для учителей, именно вот, которые находятся в регионах. И для них они будут преподавать Именно дистанционные курсы, то есть находясь в пешке, они читают лекции. И вот в этих инновационных школах будут слушать все учителя, и разные темы будет обсуждение. И это вот касательно для учителей. А дальше вот каждый учитель, который обучался там, будет дальне... следующим вот в своих школах, своих Аилу Кмуту и так далее. Вот в таком процессе предполагается вся система работы. Ну и последний вопрос. Скажите, как вообще все процессы цифровизации, которые сейчас происходят именно в системе образования, именно школьного образования, повлияют на качество? Естественно, вот на сегодняшний день через цифровизацию мы нам, можно, можем решать очень много задач, кроме организационного момента, который мы каждый день сталкиваемся к тому, чтобы... Ну, считаем какие-то цифры, сколько учеников. В основном много времени уходит для таких статистических данных, да, так скажем. А через цифровизацию все такие информации будут автоматически нам видны, и на это все учителя не будут тратить лишнее время. Они будут заниматься только своим творческим вот этим работам по преподаванию, качественному преподаванию. Потому что кроме учителей у нас будет масса возможностей для школьников обеспечить другими дополнительными книгами, электронными ресурсами и так далее. И поэтому я считаю, что через цифровизацию, мы, если будет приоритетом цифровизации, это дает возможность нам в систему образования, не только в систему образования, по всем направлениям, большую роль качественного эффекта. Спасибо, Кудаберди Гаппаралевич, за ваши полные компетентные ответы. До свидания. Спасибо. А я напомню, что у нас в студии был заместитель министра образования и науки Кыргызской республики Кудаберди Куджубеков. Смотрите далее в программе «Итоги недели». Отчет Кабмина одобрен. Два дня депутаты джугар Кинеша заслушивали отчет премьер-министра о деятельности правительства за 2018 год. Разработка урана прекращена. Лицензия компании «Юразия» в Кыргызстане отозвана. Рубрика «Герои среди нас». Два дня депутаты джугар Кинеша заслушивали отчет премьер-министра о деятельности правительства за 2018 год. Выступали парламентарии и лидеры фракции. За это время нардепы в своих вопросах премьер-министру и руководителям Министерства ведомств подняли многие темы. Депутаты интересовались проблемами социально-экономического характера, затронули вопросы привлечения инвестиций в республику, реализации крупных проектов. Поднимались вопросы в сферах обеспечения правопорядка и безопасности, противодействия коррупции. Особое внимание депутаты обратили на развитие регионов республики. Нардепы обозначили проблемы и в горнодобывающей отрасли, в том числе в сферах выдачи лицензий на разработку и разведку месторождений и соблюдение норм экологической безопасности. Также говорили и о выводе экономики из тени, проблемах в сфере образования, создании единого органа в сфере регулирования земельных отношений, и трансформации земель. В ходе этих заседаний глава правительства Мухаммед Калай Балгазиев представил информацию, в которой рассказал об основных макроэкономических показателях страны, результатах по развитию различных секторов экономики, а также мерах по решению социально-экономических проблем. По итогам этого двухдневного обсуждения депутаты Джугар Кукинеша одобрили отчет премьер-министра о деятельности правительства за 2018 год. Тему продолжит Гульзада Чубакова. Более 550 миллиардов сомов. Такая сумма в прошлом году составила ВВП страны. Он вырос на 3,5%, хотя предполагаемый рост был на уровне 2,8%. Положительный показатель был обеспечен такими секторами, как строительство, промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг.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 В развитии экономики большую роль играют иностранные инвестиции. В прошлом году их приток составил 570 миллионов долларов. В то же время отток по сравнению с 2017 годом сократился на 200 миллионов долларов. Увеличение вложений наблюдалось из таких стран, как Россия, Нидерланды, Швейцария, Китай и Турция. Рост наблюдается и в объеме внешней торговли.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 Не менее приоритетной и важной отраслью является сфера энергосектора. Ведь обеспечение граждан бесперебойной электроэнергии является одной из первоочередных задач. В этом направлении в регионах были проведены работы по обновлению и замене трансформаторов и линии электропередачи. Электроэнергии было экспортировано 752,5 миллиона киловатт-часов на сумму 16 миллионов 200 тысяч долларов. При реабилитации Тактагульской ГЭС полностью заменены трансформаторы, кабельные линии на 500 киловольт. 4 единицы оборудования в энергоблоке ГЭС. Произведена замена оборудования на 54 подстанциях. В новом химическом цехе ТЭС Бишкека закончены строительные работы на 4,5 миллиона долларов. Для снижения распределения нагрузки на подстанции районов и центра столицы протянуто более 3 километров кабельных линий. В республике дополнительно установлено 244 трансформаторных подстанции. Еще 360 подстанций заменены. В целом обновлены 1100 километров линий электропередачи, что в сравнении с 2017 годом больше на 47%. «Газпром Кыргызстан» газифицировал 12 тысяч домовладений. Проведены работы по обеспечению электроэнергии сел, где ранее вовсе отсутствовало электричество. И все же надо отметить, что в энергосфере уже давно назрела необходимость проведения реформ. Ведь только долг энергетиков по кредитам составляет 102 миллиарда сомов. На это обратил внимание премьер-министр и подчеркнул, что необходимо искать альтернативные сферы для развития экономики.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 Вопрос трансформации земель. Эта тема остается быть острой и требует скорейшего решения. Ведь из-за этой проблемы на местах вовремя не строятся соцобъекты, а граждане не могут оформить документы на участке. Какие конкретные меры в решении по трансформации земель будут предприняты, спросил депутат Улан Примов. Какие работы проводятся по трансформации земель, в частности по узаконению земельных участков, на которых построены дома? Какие конкретные меры вы планируете осуществить? В прошлом году был введен мораторий на трансформацию 9300 гектаров земли. Сейчас владельцы, которые построили дома на участках, приводят документы в соответствии. В Бишкеке и части Чуйской области некоторые населенные пункты, например, ТЭЦ-2. Ряд новостроек не вошли в закон, который вы приняли. Сейчас готовим законопроект, по которому уточняем, какие участки войдут и какие не войдут. Я думаю, что к осени мы сможем принести вам документы на рассмотрение. Жители приходят и жалуются на отсутствие социальных нужд. Мы пытаемся Скорее разрешить проблему. Вопрос не решался с 2009 года. Вы закон приняли и вот начались первые шаги. Действительно, социальные проблемы граждан постепенно решаются. Примером тому является тот факт, что в прошлом году были увеличены заработные платы учителей. Кстати, их заработок повысится еще и с нового учебного года. Как обстоят дела по повышению зарплаты преподавателей и вузов, поинтересовались депутаты. А вузы у них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 Двухдневное обсуждение отчета правительства, в конце концов, закончилось его одобрением. За то, чтобы признать отчет удовлетворительным, проголосовали 76 депутатов из 114. Мы на практике знаем, что мы меняли ежегодно некоторые правительства, то через год меняли 2-3 раза, но от этого тоже толку мало было, поэтому я думаю, дать время. Они уже в своем докладе говорят, какие планы, какие проекты какие производства будут, я думаю, если еще будет принимать правительство, волевые решения, хорошие волевые решения, и такие шаги будут сделаны, я думаю, будет будущее нормально будет. Нардепы отметили, что в целом в прошлом году было много достижений в работе правительства. Но были и упущения. Для их исправления в этом году необходимо предпринимать усиленные меры, отметил спикер парламента Дастанбек Джумабеков. Большое обсуждение было по экспорту и импорту товаров. И то, что импорт увеличился, а экспорт наоборот сократился, не является хорошим показателем. Ведь это является локомотивом экономики. Поэтому прошу правительства уделить экспорту особое внимание. Также депутаты обозначили вопросы в социальной сфере. В этом направлении были выполнены многие задачи. И в этом году нужно, чтобы работы по строительству школ, детских садов, дорог также продолжались усиленно. Безусловно, все работы будут продолжены. И у правительства есть уже конкретные планы. Кабин в этом году намерен довести ВВП до более чем 595,5 миллиардов сомов или с ростом в 4%. Планируется обеспечить экспорт на 2 миллиарда долларов в США, а внешний товарооборот вывести на 7,2 миллиарда долларов. При этом особое внимание предполагается уделить повышению уровня жизни населения, решению социальных задач и развитию региона в целом. Кульзада Чубакова, Чингастоктор Бекуло, ЛТР, Итоги недели. Разработка уранового месторождения Ташбулак в иссык области вызвала широкий общественный резонанс. Местные жители проводили митинги с требованием закрыть проект. В социальных сетях собирали подписи против разработки урана. На особом контроле этот вопрос стоял и у депутатов джугар Кинеша. В настоящее время на урановом месторождении работы приостановлены после работы межведомственной комиссии. Урана Казал-Ампульской площади добываться не будет. Правительство пришло к такому решению с учетом позиции и настроения общественности. Лицензия компании «Юразия» в Кыргызстане отозвана. Все работы по разработке прекращены. Продолжение темы в материале нашей съемочной группы. Проект по разработке уранового месторождения «Ташбулак» в области вызвал шквал негодования у широкой общественности. Возмутились и политики, и общественные деятели. Депутаты Джоурку Кенеша также подняли этот вопрос на пленарном заседании во время отчета правительства за 2018 год. «Вопрос, возможно, добычи урана стоит очень остро. Хотелось бы услышать вашу позицию по данному вопросу и о том, какие меры вы смогли предпринять».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 После принятия решения о прекращении разработки все виды работ на месторождении Кызыл-Омпол остановлены. Техника оттуда отозвана. Сотрудники офиса компании «Юразия» в Кыргызстане опечатали помещение совместно с экоактивистами. ГКПН отозвал лицензию на геологоразведку на Уран в пределах Кызыл-Омпольской площади. На место выехал первый вице-премьер-министр Кубатпек Буронов, чтобы лично ознакомиться с ситуацией. Ознакомившись с выполнением распоряжения правительства о прекращении работы компании, специально межведомственная комиссия направилась в город Балыкчи для встречи с населением и разъяснения сложившейся ситуации. В Балыкчинском доме культуры, где собралось более 300 человек, Кубатпек Буронов официально заявил, что все работы компании на месторождении будут считаться незаконными. «Работы на урановом месторождении приостановлены. Сейчас компания «Юразия» не проводит даже разведывательных работ. После отзыва лицензии компания не имеет права проводить никаких работ. Я никогда не повторял свои слова и не отказывался от них. Если я откажусь от своих слов, я уйду с занимаемого поста. То, что лицензия отозвана у компании «Юразия», правда. И мы вам предоставим официальные документы». Местные жители отмечают, что некоторые политические силы активно вмешиваются в вопрос и стараются перевести гражданскую активность в нужное им русло. Активисты, которые с первого дня выступали за запрет урана, подчеркивают, что своих целей общественность уже достигла. Работа компании прекращена. Дальнейшее политизирование ситуации выгодно только оппозиционным силам. И ни в коем случае не совпадает с мнением местных жителей. «Мы те, кто поднял этот вопрос ради общего блага. Мы преследовали только одну цель – обозначить проблему, чтобы правительство могло ее решить. Сегодня мы уже достигли поставленных целей. Правительство и сам президент нас услышал, и работа компании прекращена». Партия СДПК и партия зеленых хотят на волне этого вопроса достичь своих целей. Мы не должны этому поддаваться. Еще раз повторю, своих целей мы достигли. Итак, лицензия компании Юразия в Кыргызстане отозвана, все работы прекращены. Однако некоторые политические силы хотят на волне этой темы заработать для себя политические очки. Так накануне отдельные члены политической партии СДПК на площади провели акцию протеста. Акция не обошлась без потасовок, что не поделили ее зачинщики неизвестно. По мнению ряда экспертов, прошедшая акция протеста ничто иное, как попытка дестабилизации ситуации в стране. А скандируемые ими лозунги являются лишь прикрытием для достижения личных целей. Они, вот как объявили себя оппозиционным, движением оппозиционной партии и думают, что вот в любом мероприятии будем принимать участие, и мы это как-то будем здесь э, зарабатывать политические очки, они ошибаются. Что касается поддержки вот различных вот таких митингов, конечно, они будут продолжать это, и возможно даже в их интересах, чтобы у нас в стране нарушилась стабильность поскольку атамбаев открыто заявлял о том что э, возможно даже э, пойти, может пойти на крайней мере до вплоть до смены власти подобного мнения придерживается и депутат иса меркулов по его мнению лица ранее выдавшие лицензию на исследование месторождения сегодня сами же выходят против него ушел гимберген Открытым остается вопрос о том, кто и когда дал разрешение на разработку месторождения. Нужно найти на все эти вопросы ответы. Сейчас те, кто выдавал эту лицензию, сами же и организовывают митинги против разработки уранового месторождения. Нужно показать народу на лицо. Заботятся ли они о государстве или занимаются пиаром и пытаются набрать себе политические очки. Тут приходится задать резонный вопрос, а кто же подписывал документ. Список на заседании Джогурху Кенеша обнародовал премьер-министр Мухаммед Калый Абулгазиев. Разрешение на геологическое изучение компания получила в 2010 году, 18 ноября. В 2011 году продлило разрешение. В те годы министром природных ресурсов Кыргызстана был Кайрат Джумалиев. В 2011 году в мае компания получила землю Пол, где есть месторождение урана. Вторым, кто поставил подпись, был министр природных ресурсов Замир Эсенаманов. В 2012 году глава Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам Ищембай Чунуев подписал лицензионное соглашение. Далее Дущенбек Зилалиев подписал продление лицензии с 2014 до 2015 года. Душенбек Зилалиев заслуживает отдельного внимания, ведь именно он, будучи руководителем Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования, давал добро на две трети от общего количества всех лицензий на разработку месторождений, выданных за все годы независимости страны. Дело дошло до того, что порой выдавалось более 600 лицензий. Всего с 2010 по 2018 год было выдано 3313 лицензий. При этом 992 лицензии за последние два года были выданы Дущим беком Зилалиевым во время его председательства в Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования. ГКНБ расследует факты выдачи Дюшенбеком Зилалеевым лицензий 13 иностранным компаниям. Проверяется факт аффилированности. Председателем ГКНБ отмечалось, что имели место быть манипуляции с разрешительными документами.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 Там были манипуляции, лицензии отбирали, отзывали и выдавали другим. Проблемы в горнодобывающей отрасли копились долгие годы. О коррупции говорил на заседании Совета безопасности президент Сурумба Джеймбеков. При этом глава государства подчеркивал, что она глубоко проникла и пустила корни в некоторые государственные органы, особенно в лицензионно-разрешительную сферу. А вопросам обеспечения безопасности в сфере недропользования не уделялось соответствующего внимания.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 там у нас пяткинка рук. Те, что Ко всему прочему, предпринимаются попытки ввести в заблуждение общественность путем дезинформации. Так, в обществе муссируется информация о том, что в ходе визита президента России Владимира Путина были подписаны соглашения, в рамках которых в казну поступили средства. Однако все это не соответствует действительности. Речь в данном случае идет о том, что в рамках 8-й кыргызско-российской межрегиональной конференции был подписан меморандум а между Карабалтинским горнорудным комбинатом и российской компанией «Полимер Экономист», в рамках которого планируется инвестировать в комбинат 30 миллионов долларов. Ну, в данном соглашении, в данном меморандуме о том, что эти средства будут направлены на, разве, на разведку к излом Польской площади, об этом нет. Меморанд о сотрудничестве, который был подписан между Карабалтинским горнорудным комбинатом и Экономик Полимер однозначно оживит работу Карабалкинского горнородного комбината. Но сейчас в настоящее время они будут заниматься наверное, развитием совместных Проектов различных. Радует, что в последнее время государство стало принимать важные решения, исходя из интересов народа. Работа по выяснению всех подробностей столь активной в свое время раздачи лицензий уже начата. В любом случае, кыргызстанцы могут быть уверены, что в стране никогда не будут приняты решения, противоречащие национальным интересам. Бег Мамата Санбекулу, Чанглыс Улу, ЛТР, Итоги недели. На очереди наша постоянная рубрика «Герои среди нас». Ровно 15 лет назад, 25 апреля, в Кыргызстане впервые был проведен фестиваль «Неделя традиционной музыки». В честь этой даты на этой неделе на площади Аллатос состоялся праздничный концерт с участием более полутора тысяч участников. Среди них были коммузисты, сказители эпоса зарубежные гости и творческие коллективы. Участником этого фестиваля был и наш сегодняшний герой, заслуженный артист Кыргызской республики, мультиинструменталист Нурлан Нышанов. Он играет на более 10 кыргызских музыкальных инструментах и к тому же самых мастерит. Я родился в Джумгальском районе на Рынской области в 1966 году. Еще с детства я очень любил музыку и кыргызские национальные инструменты. В этом году ровно 35 лет как я выбрал профессию музыканта. Из них 32 года я мастерю духовые музыкальные инструменты кыргызского народа. Еще в детстве знал, что буду музыкантом. Сперва я научился играть на темир-ооско-музе у бабушки. Потом научился у односельдия. Ульчанина играть на камузе. Свою мастерскую деятельность я начал с 1987 года после приезда в столицу увлекся и изготовлением традиционных духовых инструментов. Был учеником выдающегося мастера Сурана Айдаралиева. И именно у него я научился правильно и качественно делать инструменты. Сейчас в моей коллекции 20 видов духовых инструментов. Сам я полностью владею 12 ее музыкантов. Музыкальными инструментами кыргызского народа. Хочу отметить, что у многих инструментов есть несколько видов. Учора три вида. В общем, у кыргызского народа 24 вида музыкальных традиционных инструментов, многие из которых, к сожалению, с течением времени забылись». На данный момент мы исследуем Эпосманас и другие исторические источники и стараемся возродить забытые инструменты. В моих руках камыш Сурнай, который изготавливается из обычного камыша. Но он уникален своим звуком и легкостью. Этот инструмент сейчас в единственном экземпляре. «Свою педагогическую деятельность я начал с 1994 года в Национальной консерватории имени Молдобасанова. В 1999 году открыл там отдел духовных инструментов. Сейчас многие знаменитые музыканты в нашей стране, в том числе Музиста и играющие на чопочоре мои ученики. Даже сейчас в этом отделе преподает мой ученик». В ближайшее время моя цель заключается в возрождении забытых кыргызских музыкальных инструментов. Хочется создавать их своими руками, затем научить подрастающее поколение играть на них. В конце нашей программы мы, как всегда, предлагаем вашему вниманию подборку наиболее важных и интересных событий уходящей недели. Понедельник, 22 апреля. шесть с участием президента прошел первый телекоммуникационный форум «Цифровой Кыргызстан. Развитие регионов». В южной столице глава государства принял участие в открытии двух современных медицинских клиник. В Бишкеке состоялся первый кыргызско-корейский форум по сотрудничеству в сфере туризма. В Кыргызстане отметили день рождения Владимира Ильича Ленина, основателя первого в мире социалистического государства. Вторник, 23 апреля. Президент ознакомился с состоянием школы в селе Урок Сукулупского района и школы номер 59 в Бишкеке. Премьер-министр на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Джигурку Генеша представил отчет правительства о результатах работы за 2018 год. В запустили проект безопасный микрорайон. Среда, 24 апреля. Президент ознакомился с со состоянием нового общественного транспорта столицы. Депутаты Джугар-Кукинеша начали заслушивать отчет премьер-министра о работе правительства за 2018 год. В Кыргызстан прибыл специальный представитель Европейского союза по Центральной Азии Петер Бурьян. Четверг, 25 апреля. Президент с рабочим визитом прибыл в Китай. Работы на урановом месторождении «Ташбулак» в Осокурской области прекращены. На площади Алатос состоялся праздничный концерт в честь 15-летия фестиваля недели традиционной музыки». Пятница, 26 апреля. Президент Сорумбай Джеймбеков принял участие в церемонии открытия второго форума «Один пояс, один путь». Премьер-министр подписал постановление правительства о преференциальных населенных пунктах. Вице-премьер-министр Джиниш Шаразаков встретился со специальным представителем Европейского союза по Центральной Азии Петром Бурианом. Под председательством заместителя руководителя аппарата правительства Эмильбека бусулман прошло рабочее совещание по проведению 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В столице, в парке имени Фучика, состоялся митинг-реквием, посвященный 33-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Айсул Тенебекова в третий раз завоевала золото чемпионата Азии по спортивной борьбе. Суббота 27 апреля президент Сорамбай Джимбеков вместе с главами делегации принял участие в сессиях второго форума по международному сотрудничеству Один пояс, Один Путь. В столице прошел Курултай общественных, политических и патриотических сил. Думка определилась с датой начала мусульманского поста УРОЗО. Он начинается 6 мая. На этом наша программа подошла к концу. Я, как всегда, желаю вам не терять вкладнокровие, мужества и активности. Цените каждый день. Удачи и до встречи на канале ЛТР.